Масочку обуздить. Мам, врачишки, крыльчат, маленькие кролечатки, смотри. Да? Я такие крошечные. Поставь какой-то ролик. Мам, я вот, маленький. Вот. Какие лапки! Маленькие кролечаты, да? да? Сейчас мы нашего гонщика а где наш познакомим. А вот... Гонщик, смотри, какие маленькие. Мам, а можно я этого погажем маленького? А как же ты к нему пролезешь? Гонщик, смотри. Твои сородичи. О, а черный какой хороший, смотри! Ой, а тот, смотри, что тот делает! какой как Ты нашла отверстие? Кать, ну ты вообще, конечно, нас нагреваешь просто ходячий! просто хотя бы... Я уверена, что так сделать нельзя было! Где? Ой, смотрите, какой! Ой, какой! Смотрите, какой, какой жирный кролик. А смотрите, какой я нашла. Какой он большой, да? Катя, иди сюда. Иди, смотри, маленький. у меня слишком большой есть. Иди, маленький, смотри, что делать. У тебя большие роли, Катя? Смотрите. Гончик, смотри, какие зайцы. Как блестой. Гончик, смотри. Твою ушко чешет. Гонщик, будешь знакомиться? Ой, они тоже бананы едят, смотри, Катюк. Тоже бананы? Да. Ты это видишь, А ты свалилась Жируха Гонщик, тебе нравятся твои друзья? Очень, скажу, очень нравятся Очень нравятся нет, ты теперь больше, ты просто чужого кролика. Я работаю, я... да. девочка, девушка, да. Как она ладно. Что... А -а -а. Да, как девушка? Расскажи. Ага. и называют лисой. Да. Да, она казалась, что ее так называют. Ты видела больших роликов? Видела. И как они? Они спрятались? ой, смотри, маленький, бенец. Маленький. Маленький да. Их четверо четверо? О, Четыре кролика. маленьких. Да. Маленькие. Вау.